доброго времени суток на связи наталья малафеева в этом видео я расскажу про новое расширение для браузера тизерфаст для чего устанавливать данное расширение и его преимущества в интернете аналогичных расширений очень много но почему я выбрала именно это расширение потому что здесь заработок больше чем в подобных расширениях а также это еще одна возможность рекламировать свои или чужие продукты видео сайты и так далее и тому подобное и реклама здесь всего 20 рублей за 1000 показов чтобы перейти на данный сайт или зарегистрироваться в данном сайте нажимайте на ссылку регистрация в Тизерфаст. ссылка будет если вы смотрите на ю под видео соответственно здесь на сайте а также это видео помещу то есть вот здесь будет видео когда вы нажимаете на данную ссылку, попадаете вот на такую красивую страницу, и чтобы зарегистрироваться нажимаете на кнопку «Зарегистрироваться». Открывается форма регистрации, и можно быстро очень зарегистрироваться через соцсети, либо через e-mail, то есть придумываете логин, e-mail, пароль, вводите вот этот код, число, код безопасности, Нажимаете «Зарегистрироваться». После того, как вы нажали «Зарегистрироваться», если вы ввели e-mail, вам на почту придет письмо с активацией, то есть нужно будет пройти в это письмо и пройти по ссылке. Далее, когда вы все это проделаете, вы попадаете в свой аккаунт. И вот здесь сразу можно посмотреть статистику. Вот такой кабинет красивый. В левой колонке все, что вам нужно. Реклама, пополнить, вывести, заработок, рефералы, помощь. Помощь, как всегда, есть. Итак, статистика. пользователей 74 875 и новых за сутки 804. То есть расширение стремительно развивается, набирает обороты и популярность. Для начала работы нам необходимо установить данное расширение в свой браузер. Для этого нажимаем на кнопку «Установить расширение». Открывается следующая страница, где нам предлагают, в какой браузер мы хотим установить данное расширение. И вы выбираете свой браузер. Если работаете через Chrome, нажимаете «Установить Chrome». Открывается вот такое окно в браузере Chrome. Нужно нажать кнопку «Установить» и какое-то время подождать. Нам предлагают, выпадает табличка вот такая, где нас спрашивают «Установить зерфаст и разрешение, просмотр и изменение ваших данных на посещаемых сайтах». Мы нажимаем «Установить расширение» и ждем. Происходит проверка. И когда проверка завершится, нам напишут Расширение TeaserFast установлено. И оно выглядит вот таким образом. Зелененькое R. Активируйте расширение, нажав на этот значок. Но управлять расширением можно на вкладке Расширения в меню «Инструменты». Это уже в вашем браузере. Я нажимаю на значок. Открывается следующее окошечко, в котором я вижу, какой у меня аккаунт, сколько заработано, сколько просмотрено, переходов уведомления включены вот так можно выключить уведомления вот загорится красненьким кнопочка чтобы включить нужно нажать и она будет зелененькая показ рекламы включен то есть вот таким образом мы с вами установили расширение и теперь и теперь рекламу вы будете видеть вот здесь правом нижнем углу вот тут написано отображается в правом нижнем углу за то что вы увидели этот рекламный тизер вам будут начисляться деньги также вы будете видеть по рекламу то есть она будет вот скорее всего в центре вашего монитора и будет предлагаться посмотреть ее там нужно будет перейти уже вот таким образом мы будем зарабатывать на данном сайте и что есть еще в данном нашем кабинете «Рефералы» давайте посмотрим. Здесь будет реферальная ссылка ваша. Вот реферальная ссылка для привлечения рекламодателей, для привлечения пользователей. И «Партнерская программа». Вот здесь можно посмотреть, какая партнерская программа. То есть «Пятиуровневая партнерская программа». И вот мне уже пришла рекламка. Только что я установила расширение, и вот рекламка уже пришла. То есть смотреть сад в течение 30 секунд и заработать 0,06 рублей. Вы можете отключить данный вид рекламы в личном кабинете в разделе «Настройки показа». Также еще пришла одна рекламка. Сейчас мне ее нужно просмотреть сколько-то секунд, и за то, что я ее увидела, мне также начислятся деньги. Вот, 0,02 рубля, две копейки. Я могу также перейти на сайт, если меня заинтересовала данная реклама. Как обычно, переходим в настройки, чтобы настроить свой аккаунт. То есть записать все данные. Для чего это делается? Это делается для безопасности вашего аккаунта. Настраиваем свой аккаунт, профиль. Вот тут наверху можно Обратите внимание, есть другие вкладки. Сейчас мы находимся в профиле, где можно изменить аватар, выбрать пол, год рождения. Далее показ рекламы идет, настройки показов, далее уведомления, платежные реквизиты и можно поменять пароль. Вот опять мне пришла реклама от TeaserFast. Платежные реквизиты WebMoney и Payr. Все это заполняем и сохраняем. Вот на зеленую кнопку «Сохраняем». Давайте рассмотрим, как подавать рекламу. Но прежде чем подать рекламу, ну, нам нужно пополнить, сделать. Пополнить кошелек. И пополнить кошелек можно любыми способами. То есть Интеркасса, Виза, Мегафон, Билайн, МТС, другие, Пэйр, Яндекс Кошелек. Набираете вот здесь сумму какую хотите. Вот, кстати, у меня уже 4 копейки зачислила за два баннера. 2 три баннера я посмотрела. Итак, набираете сумму, пишите сумму какую хотите за, закинуть сюда. И выбираете платежную систему. Дальше оплатить. Деньги мы закинули. Проходим в кабинет реклама. Для того, чтобы запустить рекламную кампанию, нам нужно добавить рекламную кампанию. Нажимаем либо сюда, либо сюда. Опять у меня окно открывается. Рекламка. Я его закрываю. Просмотрела. Копеечка начислилась. Добавить кампанию. Рекламу можно подать либо тизерную, либо поп да? Сейчас вот здесь, вот в треугольничке, можно нажать и выбрать рекламную кампанию. поп пап Но мы выбираем тизер. Далее пишем заголовок, привлекающий внимание. Тут есть подсказки, можно их смотреть. Заголовок не более 50 символов. Не допускается применение в заголовке всех заглавных букв специальных знаков и символов. Далее пишем рекламный текст, URL-адрес, ссылка на сайт, либо видео, либо еще какой-то материал. И, и загружаете сюда какую-то картинку. Вот здесь изображение «Выбрать». То есть это с компьютера выбираете какую-то картинку интересную. Здесь также можно посмотреть. Подберите изображение, которое наилучшим образом отражает суть вашего товара или услуги. Ну вот я просто для примера поставила обложку от курса. Вот так вот будет выглядеть тизер. То есть заголовок, описание, картинка. Далее идем к настройке показов. Таймер можно выбрать. 5 секунд, 15-30, но без таймера дешевле, поэтому я оставляю без таймера. Показав человеку за сутки, я оставляю два, можно настроить по-другому как-то, можно один, например, взять. Показав минуту, также выбираем сколько страна, также можно выбрать страну, нажмите, чтобы выбрать, нажимаем выпадающем окошечке можем выбирать двигать кролик и выбирать и после того как вы настроили рекламу все сделали вот здесь внизу у вас будет кнопочка зеленая нажимаете на нее и у вас появляется вот такой тизер то есть для того чтобы ваша реклама запустилась нужно пополнить баланс сначала нажимаете пополнить баланс и ваша реклама запускается Можно поставить на паузу будет рекламу то есть вот таким вот образом работает данный сайт данное расширение и напоминаю чтобы перейти и зарегистрироваться если вы еще этого не сделали нажимаете на кнопку регистрация в тизерфаст если вы смотрите на данном сайте если вы смотрите на YouTube, то ссылка будет под видео на канале. На этом я заканчиваю свое видео. До встречи.